США привлекут виртуального помощника к поиску подводных лодок России. Военно-морской флот США собирается внедрить необычную технологию для поиска российских подлодок. Об этом сообщает издание Forbes. Виртуальные помощники, такие как Siri от Apple или Alexa от Amazon, в последние годы получили широкое распространение по всему миру. С их помощью можно найти нужный ресторан или узнать прогноз погоды на завтра. Есть ли смысл использовать подобные технологии в военной сфере? По информации американских журналистов, военно-морской флот США рассматривает возможность внедрения виртуального помощника, который должен упростить поиск российских и китайских подлодок. Военно-морскому флоту нужен виртуальный помощник, вроде тех, что используется на современных смартфонах. Он позволит снизить нагрузку на операторов гидролокаторов, установленных на крейсерах и эсминцах, рассказали авторы Forbes. Операторам приходится проводить гидролокационный анализ сигналов, поступающих с сонаров, и интерпретировать их в зависимости от текущей ситуации. Вот здесь и пригодится помощник, похожий на Сири. Электроника может использовать данные датчиков и сигнализировать о маневрах подводных лодок потенциального противника. Сири, найди мне русскую подводную лодку. Журналисты представили, как американские военные будут давать соответствующую команду. Подводные лодки продолжают оставаться главным заклятым врагом ВМС США, авианосные боевые группы могут доминировать на поверхности, но они уязвимы перед российскими субмаринами, вооруженными современными ракетами и торпедами. В перспективе Иран и Северная Корея могут создать новое поколение сверхтихих ударных подлодок с дизельными двигателями, что создаст еще большую нагрузку на противолодочные возможности американского надводного флота. В этой связи внедрение виртуального помощника позволит упростить задачу по поиску иностранных субмарин. Флот США надеется добиться 25% прироста эффективности работы сонаров за счет использования виртуальных помощников.